Была глухая ночь, а Джефф с Джейн бежали по странному лесу, и было не по себе. «Куда мы бежим?» – наконец спросила она. «Ну знаешь, Джефф, давай остановимся, я безумно устала. Тем более я в наручниках», – Джефф усмехнулся. «Хорошо, давай. Так куда мы бежим, скажи?» «Ну, это будет здание», – Джефф задумался. «Большое здание. Там ты познакомишься со Слендерменом». «С, -с, -с кем?» – удивилась Джейн. «Ты сначала дослушай, со Слендерманом. «Нет, нет, ты шутишь, его не существует!» «Я тоже так думал!» — уклончиво ответил он. «Джейн, ты теперь одна из нас!» «Что ты такое говоришь?» «Ну, помнишь, как тебя... как ты убила копов, то есть?» — вспомнил Джефф. «И что? Ну, тебе ведь понравилось?» «Что понравилось?» — не понимая Джейн. «Убивать!» — ответил Джефф со странным выражением лица. «И что с того?» «Теперь ты убийца и будешь жить с нами!» И он показал за лес. Я думала, что убийцы не живут за лесом. И я тоже. И что, ты все это время скрывался в лесу, да? Джефф кивнул. Так вот, почему я тебя не всегда выслеживала. На Джейн нахлынули воспоминания. Она вздрогнула, схватилась с руками за голову. «Джейн, тише, тише!» Всполошился Джефф. «Джефф, что я здесь делаю? Почему я в наручниках? Почему мы сидим вместе? Джейн, что с тобой? Почему ты пытаешься меня убить? И где мой нож?» Джейн, ты же убийца, зачем тебе, зачем мне убивать тебя? Я не убийца, я вечная, Джейн вечная Что ты несешь? Не понимал Джефф Мы с тобой сейчас говорили про убийство, про копов Я не убиваю Да что с тобой? Ты только что говорила, что тебе понравилось убивать Ты получила такой кайф, когда прикончила тех копов Что с тобой случилось за эти пять минут? Зарол на нее Джефф «Копов убить? Убить? Радость! Убийца!» – начала перечислить Джейн. Потом она схватилась за голову и сказала, «Джефф, что со мной было?» «Я вдруг была против убийств. «Ты стала Джейн, вечной, пока я не начал говорить о недавних событиях, Джейн вздрогнула. Надеюсь, этого больше не повторится». И «Я тоже, ты хотела меня убить!» «Я и сейчас хочу. Тогда я заберу у тебя этот нож, хорошо?» и, Не дожидаясь ответа, вырвал из рук Джейн ее ножик, но... «Но нам уже пора, а то меня заждались!» — оборвал ее Джефф. Он встал и помог ей подняться. Они пошли вглубь леса, перешли по мостику речку. Джейн снова схватилась руками за голову. А, «Воспоминания! Убей их!» — посоветовал Джефф. Джейн успокоилась. Они шли и шли, пока не увидели луну. «Скоро дойдем!» Деревьев становилось все меньше и меньше. «Стой!» — приказал Джефф. «Пригнись!» «Почему?» «Дом братьев Слендера». У Джейн проснулась с любопытства. Она тихо отошла от Джеффа и подкралась к домику, где горел свет. «Остановись! А то первую же ночь проведешь в подвале!» Тихо сказал Джефф. «Остановись! Ты сейчас от меня получишь, твою мать!» Он подошел к Джейн, схватил ее за руку и отвел от хижины. «Ай, больно! Терпи, я тебя предупредил. Не отдам нож». «Как не отдашь? А вот так, ты же сказал, что ты получишь. И от Слендера, и от меня». «За что? Нас не спалили, тем более я не слышала, что ты... что ты там шипел. Обидела Джейн. — Скажи спасибо. Ты как Салли. Кто-кто увидишь. — Дамблдор хренов. Кто — Кто-кто? — спросил Джефф. — Узнаешь знаешь, — загадочно обидел Джейн. Произошла пауза, после чего Джефф заявил. — Ладно, я не заберу твой нож, но спрячу, а ты поищи. Он усмехнулся. — Это тебе за то, что мы чуть не спали в подвале. Наконец, перед ним появился город. Они проходили странные дома, школы, и вот остановились. — Пришли, — сказал Джефф и постучал. С дверью послышалось. Маски, открой дверь, это Джефф пришел Мне лень, худи сам открывай Давай я открою, кто-то просунул ключ в замочную скважину Потом повернул ручку и открыл дверь Перед ним стоял человек в синей маске И с рыжей-коричневыми волосами Опа-на, Джеффри, привет, сказал он Привет безглазый, тут безглазый перевел взгляд на Джейн Теперь ты какие, Фендер? Девушки девушек Нет, теперь она одна из нас О, молодец, Джефф, сначала лью и теперь, Джейн, убийца, представил Джефф Джейн убийца без глаз, Джек. Джек снял маску и наклонился. Нет глаз, но вижу ем почки, он улыбнулся. Джейн посмотрел в его глаза, но ничего не увидела. А сорта Джека текла кровь. Джейн пошепнулась. Да, как и сейчас, Джек, не так ли? Ну, я был голодным смутился Джек. А что ты в наручниках? «От Откопа убежали, пояснил Джек. А, ясно. Завтра тики Тоби снимет. Он мастер слендера. Нет, э, придет завтра днем. Переночу нас в нашей комнате. Хорошо, они направились на второй этаж. Завтра мы тебе все покажем и расскажем, зевнул Джек. Они зашли в первую комнату, и Джейн плюхнулась на кровать и тут же отрубилась.